Объединенный институт ядерных исследований отметил свое 67-летие. По традиции, в преддверии дня рождения ОИЯИ в Дубне прошла сессия Комитета полномочных представителей правительств государств членов Объединенного института. Началась сессия не как обычно с доклада директора ОИЯИ, а с выступлений почетного гостя. Заместителя генерального директора, руководителя департамента ядерной энергии, Международного агентства по атомной энергии Михаила Чудакова, который поздравил коллектив Объединенного института с днем его основания от имени МАГАТЭ. Объединенный институт ядерных исследований хорошо известен во всем мире, и МАГАТЭ – работать с ним уже на протяжении многих лет. У нас имеются практически договоренности, так называемые practical arrangements, которые мы уже продлили в 2022 году, в прошлом году, подписав еще одно соглашение о продлении. Наше сотрудничество касается ядерных реакторов и ядерных науки и применений по многим направлениям и отраслям. Поэтому мы рады работать с ОИИ и продолжим нашу деятельность международную совместно с ОИИ на благо всех членов МАГАТЭ. При поддержке МАГАТЭ и конкретно вот Михаила Чудакова у нас в ноябре прошлого года был подписан тоже документ высокого уровня. И мы сейчас реализуем уже с МАГАТЭ несколько совместных инициатив, в том числе... Подключая и региональные агентства МАГАТЭ, в частности, вот, арабское агентство по атомной энергии, с Южной Африкой работы, все это нам помогает. Это все, понимаете, вот участие МАГАТЭ, участие ФАИРа, присоединение Китая и Мексики, ученый совет состав и программные комитеты, все это демонстрирует. Самую главную вещь – мы международная межправительственная научная организация. Это все подтверждает наш статус. Это очень важно для нашего дальнейшего развития. Для дальнейшего развития Объединенного института ядерных исследований очень важным, это особо подчеркнул директор ОИЯ и Академии Григорий Трубников, является подписание буквально накануне сессии КПП протокола об укреплении сотрудничества в области фундаментальных научных исследований с Китайской Народной Республикой. Сторонами, подписавшими документ, выступили Объединенный Институт ядерных исследований, Китайской Академии наук, Министерство науки и технологий Китайской народной республики и Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Подписание состоялось в рамках визита в Россию председателя Китайской народной республики Си Цзиньпина. Мы, особенно последние три месяца, мы... Ну, крайне активно работали, мы провели большое количество совместных воркшопов с китайскими нашими партнерами, с 24 центрами. Мы подписали протоколы, минус, мы э, скоординировали фактически наши приоритеты, мы договорились о совместных планах и действиях. Я вчера слушал интервью Андрея Ивановича Денисова, это посол. Посол России в Китай, который долгое время был, наверное, лет 10 или 15. И он сказал интересную вещь. Он вчера сказал, что... А, ему задали вопрос о том, вот подписан пакет соглашений между лидерами стран. Ну, китайская делегация, там почти 400 человек приехала на семи бортах. Значит, с нашей стороны все министерства и так далее, международные партнеры. Ну вот подписали всего 14 соглашений. Из них, кстати, из этих 14, два касаются непосредственно науки и технологий. Одно из них наше. И он сказал интересную вещь. Он сказал, что Китай такая страна, что если она что-то подписывает, то в этом документе со своим партнером, и Россия, и Китай, как две большие державы, каждое слово взвешено на аптекарских весах. Вот для меня это очень такая, знаете, хорошая характеристика, в том числе и нашей работы, потому что действительно документ, которым подписали каждое слово, взвешен на аптекарских весах. Подписание документа, состоявшегося накануне Дня основания Объединенного института, глубоко символично. Это большой шаг на пути возвращения Китая в многонациональную научную семью ОИА. Китай был одним из государств-основателей института. Международное сотрудничество – основа деятельности ОИЯИ. В работе сессии Комитета полномочных представителей приняли участие представитель посольства Мексики, представитель Арабского агентства по ядерной энергии, были представители Сербии. Сессия КПП проходила под председательством Арсена Хвиделидзе, полномочного представителя правительства Республики Грузия в ОИЯИ. Уже было очень приятно находиться в зале, когда после многих уже долгих лет и пандемии, и все, наконец-то собрались мы все, все в Дубне. Это было представительство, было полное представительство, Алексей. я отметил, что это был кворум, институт... Находится в развитии, это самое главное, что сейчас тактика, тактика института и стратегия направлены на то, чтобы приспосабливаться к тем условиям, но это приспособление не пассивное приспособление, высожидательное такое, а активная форма такое, активная форма каких-то новых решений. и решений. Мне кажется, вот мы сегодня свидетель этого, как мы находимся на этом пути. Я думаю, что... Сегодня мы сможем прийти к тем решениям, которые будут определять уже на следующие. Мы обсуждаем семилетнюю программу. И так что это важная, важная вещь, которая будет сказываться через многие годы. Члены комитета ознакомились с последней версией проекта нового семилетнего плана развития ОИЯИ на 2024-2030 годы, который будет принят на осенней сессии. А пока ОИЯИ подводит итоги очередной семилетки. Она завершается яркими результатами. В лаборатории ядерных реакций открыты шесть новых изотопов сверхтяжелых элементов – Набелия, Московия, Хасе, Сиборге и Дармштадте. Самый свежий результат февраля этого года впервые наблюдался до сих пор неизвестный изотоп Дармштадте-275. Эксперимент в ходе четвертого цикла пусконаладки на комплексе «Ника», который продолжался с сентября по февраль, стал самым длительным в истории и смог набрать более 550 миллионов событий. Таким образом, команда «Биометен» фактически запустила международную физическую программу первого эксперимента на комплексе «Ника». Нейтринный телескоп на озере Байкал достиг объема половины кубического километра. Идентифицировал 11 событий, связанных с нейтрино сверхвысоких энергий. Модернизация суперкомпьютера «Говорун» позволила ему войти в первую двадцатку систем мирового рейтинга ТОП-500 по эффективности работы с данными. Пиковая производительность машины – более двух петафлопс. поэтому этому показателю вошли в число лидеров суперкомпьютеров в странах-участницах ОИЯИ. Сессию комитета полномочных представителей ОИЯИ предварило заседание финансового комитета, которое прошло под председательством заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации Андрея Амельчука. Объединенный институт ядерных исследований вносит большой вклад и в развитие мировой науки, и, естественно, в развитие науки в России. Со стороны Российской Федерации, Министерства науки и высшего образования, мы высоко ценим ту работу, которую проводит институт, и со своей стороны принимаем достаточно много усилий для дополнительной поддержки института, кроме тех взносов, которые сегодня есть. И вот Григорий говорил, в этом году мы запускаем отдельную программу по поддержке исследований на коллайдере «Ника» для того, чтобы уже формировать дополнительные коллаборации, включать больше исследователей в эту работу. Отдельные исследования запущены в рамках нейтринной программы телескопа Байкал-GVD. И, соответственно, работа института, она достаточно большая. Сотрудничество расширяется со многими вузами и научными организациями страны. Мне кажется, это очень важно для развития науки как в России, так и в странах-участницах. И Финансовый комитет, комитет полномочных представителей, как обычно, поднял большие важные вопросы. В целом мы видим консенсус у стран-участниц и заинтересованность в дальнейшем развитии института. И все будем прилагать усилия к тому, чтобы текущая семилетка завершилась хорошими результатами, и мы успешно вошли в новый семилетний цикл. Проведение следующего заседания финансового комитета запланировано на 9 ноября в городе Алматы, Казахстан. Сессия КПП состоится 10-11 ноября. Нынешняя семилетка подходит к концу, и можно говорить, что институт завершает ее в хорошей форме. Вот Результат, который мы сегодня обсуждаем, это коллектив института, это сотрудники, это наша главная движущая сила, это наш главный потенциал, это наша главная ценность. Конечно, без поддержки стран это было бы невозможно, без финансирование, без решения разных формальных вещей, многие вещи были бы невозможны, без популяризации деятельности института, без вовлечения нас в разные советы, комиссии, конференции, выставки и так далее, это было бы трудно, но это было бы невозможно, не имея такую сильную команду, такой сильный коллектив в лабораториях и сильную команду в институте в целом, который организовывает все это. Потому что Количество задач сейчас, оно ну, просто зашкаливает. Количество э, различных обязанностей, обязательств, э, необходимости присутствия, участия. Вот, поддерживать поддерживать это, этот, э, эту такую вот тонкую материю, но очень богатую интеллектуально, это непросто. И спасибо огромное всему институту, вот всем сотрудникам, от техников, специалистов, э, механиков до... Конечно, моей команды до руководителей лаборатории и руководителей института ⁇ это наш общий успех. Мы, мы, я думаю, что демонстрируем хорошую открытость и эффективность. Вот нашим новым партнерам, мне кажется, мы тоже тем самым вызываем ну, такой как бы правильный интерес работать с такой командой. и ровно поэтому вот и мексика и сербия и китай «Ой, я и нас всех объединяет эта фраза которая прозвучала в завершении работы сессии из уполномоченных представителей красноречивее всего характеризует ситуацию в это непростое время время интересное время не скучное. мы справляемся у нас много проблем и вызовов но и много новых возможностей и мы не посыпаем голову пеплом и не плачем над проблемами, а мы в, каждой, в каждом элементе, в каждом вот таком случае мы ищем для себя возможность и находим. И вот думаю, что это непростая такая вот э, санкционная атмосфера вокруг страны местоположения института. Э, она позволила институту немного шире посмотреть, чем состав наших традиционных партнеров и в том числе подписанные соглашения высокого уровня и с Мексикой, и с Китаем. А еще очень много чего происходит с, Латинскими, с, Латинскими, с Латинской Америкой, странами, с Турцией, с Южной Кореей. Вот видите составы наших ученых, ученого совета ИПАКа. и паков. Это открывшиеся новые возможности. Я думаю, что мы по мере наших сил и нашего старания, мы эти возможности используем. Хотя предела совершенству нет, и думаю, что... Есть еще часть вещей, которые мы просто не успеваем реализовывать, но, как я говорил на НТС, значит, темп очень сложный, но темп аккомпанирует нашей мечте. Поэтому мы стараемся, мы демонстрируем хорошие результаты. Я полон оптимизма по поводу следующей семилетки. В рамках сессии КВП состоялось открытие нового здания учебно-научного центра в институтской части города Дубны. Здесь на площади 1500 квадратных метров размещены экспериментальные лаборатории для школьников и студентов. В день рождения и прошли торжества в Доме культуры «Мир». В ФАИ открылась фотовыставка индустриального фотографа Марка Кажуры. «Большая наука». На сцене чествовали сотрудников Объединенного института ядерных исследований, были вручены награды, медали и почетные грамоты. Председатель КПП Арсен Хвиделидзе вручил Орден дружбы директору ОИЯ Григорию Трубникову. На сцену пригласили 11 учителей и педагогов дополнительного образования Дубны, которые были удостоены грантов ОИЯИ. И кульминация праздника – концерт с участием творческих коллективов Дома культуры «Мир» и воспитанников детской музыкальной школы.